Блудников и прелюбодеев судит Бог. Разве вы в Библии этого никогда не читали? А многие так называемые христиане, они себе позволяют встречаться с девушками или с парнями. И они не считают это грехом. Они говорят, но ну мы же не спим вместе. Но то, что происходит в их мыслях, об этом даже страшно и говорить. Но Господь все это видит и Он говорит, что Я сужу блудников и прелюбодеев. Если ты решил жениться или выйти замуж, тебе не нужно искать человека по сердцу своему или по так называемому сходству в характерах или как там еще люди выбирают себе мужа или жену. Тебе всего лишь нужно обратиться к начальнику жизни, который знает твою спутницу жизни или твоего спутника. Все, что тебе нужно, тебе нужно всего лишь молиться, и Господь укажет тебе на такового. И тебе уже не нужно узнавать, а подходит он тебе или нет. Тебе всего лишь нужно попросить у Бога подтверждения, чтобы Бог указал это и тому человеку, на которого Бог указал вам. И когда Господь это подтвердит, вам всего лишь нужно пойти и сказать это этому человеку, вам нужно всего лишь сказать, что Господь Бог повелел мне взять тебя в жены. Станешь ли ты моей женой? Согласна ли ты разделить со мной этот путь жизни? Если она ответит нет, то Господь не говорил вам, то возможно это всего лишь ваша похоть. Многие так называемые христиане, они считают, что Бог сочитывает именно в тот момент, когда священник или пастор церкви венчает их или сочетает, но это заблуждение. В тот момент, когда вы сами себе выбираете спутника жизни, вы уже грешите, и когда вы приходите и просите сочетать вас, то вас сочитывает не Бог, а человек. А Написано, если Бог сочетает того человек, да не разлучает. обычно когда люди по собственному выбору выбирают себе спутника жизни, а потом приходят к своему пастору, чтобы он их сочетал, эти браки, они счастливы только на свадьбе и еще немножко после свадьбы, до первого серьезного конфликта. Потом эти люди понимают, что они не подходят характерами, они понимают, что они не созданы друг для друга. Тогда дьявол сеет в их разум мысль о разводе, и они живут с этой мыслью, пока не разведутся или пока не умрут, в состоянии ненависти друг к другу, и вы оба закончите в аду. Но только то, что Господь сочетает, только то Господь и благословляет, и только те браки, где сам Господь указывает вам спутника жизни, где сам Господь вам говорит что вот эта твоя спутница или это твой спутник, только те браки, они действительно благословенны и они действительно хранят свои сосуды в чистоте и святости, они исполняют волю Божью вместе. Поэтому не грешите, а все делайте правильно, как заповедовал Господь. Храните свои сосуды в чистоте и святости, да благословит вас Господь наш Иисус.